Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня я познакомлю вас с новостями компании разработчика Skyway. Об а завершении выпуска мы по традиции совершим небольшой экскурс в прошлое и вспомним, чем именно запомнился этот день в истории струнного транспорта. А теперь обо всем этом подробнее. При участии сотрудников конструкторского бюро бортовые системы управления разработана и откорректирована имитационная модель системы автоматического электропривода пассажирских дверей транспортного средства с непосредственным заданием угловой частоты вращения электродвигателя. Также специалистами была проведена оценка упруго-динамических характеристик для исследования режимов безопасной работы транспортного средства. Полученные варианты реализации силовых и кинематических факторов при различных настройках подтверждают правильность выбранной схемы и конструкции отдельных элементов. Испытания планируется завершить этапом разработки и проверки безопасного алгоритма управления электроприводом пассажирских дверей согласно стандартам безопасности SIL3 IEC 61508 и требованиям европейского стандарта IN50128 к программным продуктам и их тестированию. В преддверии нового года 23 декабря состоялась церемония награждения лучших сотрудников Закрытого акционерного общества струнной технологии» за 2019 год. За добросовестный труд и выдающиеся успехи в работе все номинанты получили похвальные грамоты, а также памятные призы лично от высшего руководства компании генерального конструктора Анатолия Юницкого и генерального директора Надежды Косаревой. Сейчас очередь уже становящейся традиционной рубрики это день в истории Skyway. 27 декабря 1999 года в информационно-аналитической газете Транспорт России была опубликована статья Генерального конструктора струнных транспортных систем а так в то время назывался Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого Струнная дорога 21 век. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии струнного транспорта Юницкого за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и вы всегда будете в курсе актуальных событий. 2019 год подходит к концу, и мне бы хотелось от информационной службы SkyWay поздравить всех инвесторов, партнеров проекта с наступающим Новым годом. Мы желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и реализации всех намеченных планов. Пусть в новом году всем вашим начинаниям неизменно сопутствует успех, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Чтобы вы были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем стали вашими постоянными спутниками в новом 2020 году. Счастья вам, любви, добра и благополучия. Строй Skyway! Спасай планету.